привезти вам, доченьки. Привези мне, батюшка, вертолетик розовый. А мне колечко с бриллиантиком. А мне, батюшка, привези что-нибудь за 389 рублей. Да что ж можно купить за 389 рублей? Смартфон Huawei P Smart с большим экраном! Смартфон Huawei P Smart с большим экраном всего за 389 рублей в месяц в салонах Beeline. И 6 месяцев связи в подарок. Вот. И замуж за чудовище выходить не нужно. Нужно. Beeline. Просто удобно для тебя.